Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. американский линкор 10 уровня Агая. карта Слезы пустыни, игрок Маньяк ПРО. Цитаделек нет, но все же 24 почти тысячи урона первым залпом удается нанести. Пожарная тревога. Поджался там под остров. Ну, вражеский линкор Дункан. Сейчас прям так выходит бортом. Достаточно так неплохо, кучно полетели снаряды. И результат 18900 с одной единственной цитаделькой. Торпедная атака, я смотрю, сразу здесь не удалась. Как раз-таки по Агае, скорее всего, торпеды эти торпеды и были выпущены, но союзный сменник подсветил. Агае притормозил, можно дать заднюю и... Ну или разогнаться, отвернуть и успеть вообще уйти от второго веера тоже. Торпеды по левому борту. По-моему, он уже так и так мимо проходит. Есть вероятность одну торпеду схлопотать. Но нет, Агаи достаточно маневренный, в принципе. А там и дальности не хватило. Но тут вроде все равно Агаи уклонялся. Потихонечку здесь крадется Севастополь. Опять же, бортом. Сейчас еще и носовые орудия довернут. Еще один залп можно дать. Почти 10 тысяч урона. так бывает. Весь бой стреляешь, стреляешь, блин, какие бы орудия у тебя не были, а там вылетает, да, за зал. Пять тысяч, десять тысяч, пять тысяч, восемь тысяч. Бывает. Вот не летит и все, а противник вон по тебе кидает 17 с лишним километров. И убивает по двадцатке. Еще один зал по Севастополю. Не знаю, вот обычно, когда вот так противник из-за засвета уходишь, да, там чуть сдвинул, стреляешь и снаряды мимо летят. Ну, одно пробитие 5000. Не густо. Все, все противники отступили. Такая сейчас идет игра на дистанции. На левом фланге, в принципе, то же самое. У вас, пожалуйста, у один союзник. Минотавр уничтожает рума. 12 700 70 издунка. Сарю Агая прокачан по МК. Тоже, да, вот сейчас 10 километров. Чтобы с 10 начал стрелять, это надо и модуль ставить, как минимум. Модуль, талант капитана. Да, сколько там максимального Агая разгоняется? Ну, километров до 10, наверное. Плюс-минус копейки какие-то. Так и думал, что сейчас но придется не сладко Вот он Две цитадельки, первый уничтоженный противник 105 тысяч нанесенного урона уже А прошло только 6 минут Счет пока что 2-1 Кто там еще из союзников слился Я пропустил Петропавловск Вот так вот Еще и линкор союзный сливается, что-то команда пока что особо не играет. Два сквозняка из Эггера. Кто ж так вот, да, вот сейчас Невский выкатывается по центру. По центру выкатываться, есть риск попасть под фокус. Еще минус один союзник. Да, в данной ситуации лучше обратить внимание на изменец. Тем более он идет по прямой. Есть четыре попадания. Да, казалось бы, 4 сквозняка, но это извините, не крейсер, у него не так много запаса прочности. Один сквозняк полторы тысячи. Четыре сквозняка, это шесть тысяч. Ого, и как раз так и получается где-то. Ну да, один сквозняк тысяч, даже почти шестнадцать тысяч. Калибр, то извините, 457 пятьдесят семь миллиметров. Че там прям рвут союзников на левом фланге? Счет пять-три. Ещё минус один союзник. Сейчас, по-моему, там Грёнинген следующий. Или как там нам правильно, блин, прочитать? А может Эгер Я Там осталось всего семь тысяч. выпадания. Вражеский... И второй фраг Уничтожен. в активе Агая. Ну и при этом еще спас союзный эсминец. Хотя я не вижу, что он терял очень много прочности. Мне кажется, там не особо ему <laughs> доставлял неприятности. Наверное, меткость хромает. Хотя дистанция небольшая, но иногда, да, по таким быстрым эсминцам, особенно Грюзи, где сам да, Форсаж, к примеру, врубит. Иногда даже с ближней дистанции бывает промахиваешься. Сейчас и ушел из-за света. Ну, можно дать зал, да, все равно сейчас закатываясь за остров, вроде как уйдет из потенциального обстрела. Противники, большинство там на базе топчется оставшихся. хорошее попадание. Две цитадельки. Это уже третий уничтоженный. противника еще два эсминца осталось. Ну, в принципе, так же, как и в союзной команде. Но противника на один корабль больше. Какие эсминцы там остались? Неустрашимый и огневой. Ну, как торпедные, не самые опасные. Есть, у кого пострелять, Гросс. Идет бортом. Прочность у него еще навалом. 2700. Ну, почти 28. Где-то Минотавр может оказаться на левом фланге. По крайней мере, последний раз, когда он следился, Ну да, вот он попадает за свет. Как раз тут недалеко Минотавра находится. Сейчас, да, таким калибром стреляю, к примеру, по Минотавру. Не знаю, у меня, наверное, сквозняки они вылетали. Есть сразу две медальки, поддержка и основной калибр. Ну, урон уже подбирается к 200 тысячам. Сейчас, по-моему, за 200 перевалит. Прилично. Да! Цитаделька 25 тысяч. Урон в общей сложности уже 225. Ага и уже сделал, наверное, львиную долю от всего, что сделала команда, для Торпеды того, чтобы в этом борту. бою это победить. По слева по борту. Гриннинген так спокойно с Минотавром перестреливается. А тут, опа, ага, и развернулся один Массер раз. Плюнул, Минотавра сдуло. Все. Есть Кракен. Чтобы мне так везло. Я же говорю, да, вот так в борт, вот по такому картону, 457 миллиметров. это еще удивительно, что там затоделки какие-то. 90% случаев, наверное, вылетает сквозняк, сквозняк. Ну, да, дистанция, конечно, ну, приличная. Чуть-чуть не долетает снаряда да, до Гарлема. Такой дистанции, когда противник маневрирует, стрелять, я думаю, <laughs> бессмысленно. Потому что снаряды летят очень долго. Ну, можно, конечно, пытаться, почему бы нет. Но я в такой ситуации, к примеру, предпочитаю стрелять по башену. Да, там, бери разные упреждения там. Чтобы хоть нет-нет, а что-то залетит. Потому что давайте все в одну кучу. Потому что велик риск, что ты промахнешься. Так, ну Грёнинген тут, я думаю, с неустрашимым проблем не составит разделаться. Неустрашимый даже не отстреливался. Мог бы перед своей гибелью хотя бы... Где ты? Где ты был, Севастополь? Почти с полным запасом прочности тут в угол из угла вылазит. Его там наказали, что ли, за что-то? Есть попадание На пять тысяч 4 в три остаются Команда по очкам впереди, но это тоже, да Минус один корабль и все, и команда будет уже отставать Потому что разница всего в семьдесят очков На Севастополь как-то вообще неудачно делает зал, Не пробивает он Агайя Ага, и в ответ, оп, сразу десяточку. Ну что там, гроз булки мне, давай уже выходи. А, он сюда и не собирается идти, да? Он разворачивается и идет в другую сторону. Это еще один залп по Севастоплю. Блин, так кучно летят снаряды, прям, загляденье. 15 тысяч начало настреливать по МК. Ну вот, считай, где-то, ну, я заметил, что 10-800. Ну, наверное, может, 11, да? Угроза-то я помню сколько ну, у немецких линкоров на 10 уровне 12-500 максималка. Просто кроме немецких есть цитаделька, 20 с лишним тысяч урона. И, кстати, сейчас только обратил внимание, что урон уже перевалил за 300 тысяч. Очень, конечно, большой показатель. Это Севастополь против 457 мм не танкует. Готов. Шестой. Ну что, теперь в погоню за Гроссом. Гарлем далековато. Три сокрушительных удара в этом бою уже у Агая. Три награды. Результат весьма внушительный. В общей сложности 6, 6 медалек. Так по-хорошему, ну, достаточно мало орудий по МК-то. Да, сколько там набор? 5 двух орудийных башен, то есть 10 стволов. Да, для игроков, если ты предпочитаешь играть на близкой дистанции, на близкой, средней, да, почему бы нет? Как раз, особенно, против эсминцев. Тоже в помощь. Гросс, что то весь бой здесь на базе протоптался, блин. Гросс, который как раз-таки, наоборот, должен быть на стре атаки, благодаря своей живучести, благодаря хорошему... ПМК, нет, он тут на базе топчется. Ну что, три в два остаются. Агай решает обратить внимание на Гарлина. У того прочности поменьше, конечно, там парочку попавших снарядов хватит, чтобы его уничтожить. Но так и происходит. Два снаряда попадают в цель, один татаделька и готов. Это уже седьмой уничтоженный противник. Урон 354 тысячи. 364. Грос идет болт... Бо бортом, хотел сказать болтом. <laughs> да, ну при таком положении вещей у я думаю, нет никаких шансов. Да, Гайя идет под углом, и, в принципе, если на него угроз внимание обратит, можно всегда довернуть и минимизировать потери прочности своего корабля. Ну, а тут уже у Гросс, в принципе, шансов ну, никаких не осталось. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.